Каким же чудом ты выжил? -"Тогда и начались плохие времена. Папаша Билли, советник, был от нас не в восторге. К тому же он был повязан с Морелло. Без помощи мафии он не смог бы получить свое место. Он еще и полицию к этому делу привлек. Так что теперь против нас были и бандиты, и копы". -"Да ладно". -"Эй, обе стороны только выигрывали". Полиция изображала из себя горцов с преступностью. И имела кусок хлеба с маслом от Морелло, которого оставила в покое. А Морелло с помощью полиции собирался расправиться с главным соперником. Идеальная ситуация. А наши дела были плохи. Сальери многое потерял. Да и я был не в лучшей форме после всех этих убийств. Начинало казаться, что все бессмысленно, что надо спешить насладиться всем, что может предложить жизнь, ведь она висит на волоске. Именно поэтому мы с Поля начали бить. Но ты вроде бы не совсем спился. Моей жизнью стали убийства, преступления и спиртное. Если бы Фрэнк не помог мне, я бы кончил совсем плохо. Странно, но однажды он нашел меня и захотел помочь. Не подвезешь меня до дома, Томми? Конечно, Фрэнк, садись. Ну, как жизнь, Томми? Да, в общем, в порядке, только... только... Эй, ерунда. Слышал, вы с поля ушли в загул? В городе уже начали о вас поговаривать. Надо же что-то делать с деньгами. Если не хочешь оказаться на помойке, Том, найди что-нибудь, ради чего стоит жить. Что? Хочешь поучить меня, в чем смысл жизни? Я видал хороших парней, которые не справлялись с подобными проблемами. Все они кончили очень плохо. Обычно тебя или убивают из-за денег, или ты добиваешься до зеленых чертей, и все твои дружки и милые подружки разбегаются. Дело твое одно. Дон не любит алкашей с дрожащими руками. От таких людей одни неприятности. Если не побережешься, то однажды твой лучший друг убьет тебя, не моргнув глазом. Так что же мне делать? Давай, приходи в себя. Можешь вложить деньги в какое-нибудь дело. Я мог бы дать тебе толковый совет. Бросай свои гулянки. Ходи с Доном на гонки по воскресеньям. Попробуй сводить свою даму в театр, ну хоть в кино. Да мало ли чего можно придумать. А кого водить, Фрэнк? Приличная девушка не пойдет с убийцей. Знаешь ли, полицейский убивает, охраняя закон. Ты проводишь жизнь наши законы. Это одно и то же, мы просто по разные стороны забора. Ты не убийца, Том. Да и вообще, твоей жене нечего соваться в твои дела. Помни, никогда не приноси работу домой. От этого одни проблемы. И где я найду себе женщину, Фрэнк? Я думал, у тебя было что-то с дочкой Луиджи, Сарой. По-моему, она чудесная девушка. Только тебе решать, насколько далеко у вас все зайдет. Я не хочу подвергать опасности такую девушку, как Сара Фрэнк. Однажды Фрэнк попросил меня заглянуть в бар. Он сказал, для меня есть небольшая работенка. Том, у нас на подходе два грузовика с первосортной выпивкой из Канады. Сам отправился за ними на место встречи. Это на одной старой ферме за городом. И нам нужно доставить груз в город. Я посылаю два грузовика на одном из них поле. Хочу, чтобы ты отправился с ними и проследил там за всем. Просто для верности, чтобы все прошло гладко. Возьми у Ральфи машину, с поле встретишься на нашем складе. Приедешь туда, и поле выдаст тебе оружие. Окей, okay, Фрэнт. Всем привет дорогие друзья, добрый вечер, с вами я Алексей, и несмотря на то, что погода сегодня нас совсем не радует, мы все равно по-прежнему продолжаем проходить игру Мафия. Так что у нас на сегодня, Ральфи? Папа привет, Том! У меня для тебя новая машина 65 лошадиных сил, и если до отказа утопишь педаль, то выжмешь миль 75. Ну вот и прошел еще один год в мафии. Я уже стал забывать, каково это было быть обычным человеком с обычной работой и обычными заботами. После того случая в отеле Карлеоне я начал понимать, что я допустил огромную ошибку, что связался с мафией. Я и не ожидал, что когда-нибудь мне придется убивать невинных людей, да еще и в церкви. Когда-то я помню, сказал себе, что гангстерам быть совсем неплохо. Как же я ошибался. Они поставили на нее новый замок, но это не беда. смотри. Видишь, это очень тупо просто. Можешь взять эту машину или другую старую, как хочешь. Спасибо, Раль. Отлично, нам дали хорошую новую машину. Мне нравится она. Точно же говорят, прогресс не стоит на месте. Все-таки уже 1933 год на дворе, так что ну пора бы выпустить что-нибудь стоящее. Вообще, если честно, давно я не сидел за рулем, по правде говоря. После того случая в отеле Корлеоне, я я не знаю, все это было как-то. То ли совесть проснулась у меня, то ли что. В общем, я ушел в загул после этого случая. Это было просто ужасно, убить стольких людей на глазах у Бога в церкви. Я знаю, знаю, они были убийцы, бандиты, ничего хорошего они в жизни никогда не сделали, но нам ли решать, когда нужно убивать, а когда нет? В общем, последние месяцы моей жизни прошли очень смутно. Убийство, преступление и спиртное, да, после того случая я стал очень много пить. Дон Сальери все это видел, и ему это не нравилось. Странно, но однажды меня встретил Фрэнк, и он захотел помочь. Он говорил о том, что нужно взять себя в руки, иначе мы просто плохо закончим. Нужно найти то, ради чего нужно жить, и, пожалуй, это была Сара. Вот только я не хотел вмешивать ее в эти дела, я очень дорожил этой девушкой. Наверное, Фрэнк был прав, нужно было взять себя в руки. Через пару недель я пришел в себя и опять встретился с Фрэнком. Он предложил мне хорошую работенку. В общем-то, ничего сложного. Сегодня ночью должна состояться сделка. Из Канады привезут неплохую выпивку, а именно канадские виски. Ну и, конечно, не грех купить пару десятков ящиков. У Поли аж глаза загорелись, когда он об этом узнал. Правда, это дело, скажем так, ну, не очень законное. Ну или по-другому скажем, чтобы было понятнее, мы будем скупать контрабанду. Вот поэтому-то нам и нужно проследить, чтобы груз доставили в город без каких-то проблем. И я сейчас говорю не только о полиции. Сэм уже довольно давно уехал на место встречи, это где-то на старой ферме, за городом, кстати, опять мы едем за город, конечно, в такую погоду ездить не совсем, наверное, классно, но мне нравится, я же вообще обожаю дождь, у меня вот за окном то же самое сейчас, поэтому круто, что скажешь, атмосферненько так. Вообще, мне кажется, зря сам поехал туда один, вместе бы собрались, да поехали, куда торопиться? Ну да ладно, я думаю, все будет нормально, без каких-то проблем, все таки уже ночное время, почти час ночи, как говорится, спокойной ночи, уже час ночи, поэтому я думаю, даже, даже бандиты должны уже спать. Спят усталые бандиты, пушки спят, Ды -ды -ды -ды -ды. Хотя полиция не дремлет, катается тут. Ну, полиция всегда не дремлет, она же у нас 24 на 7. но реально, вы заметили, как в мафии работает полиция. Вообще молодцы, ребята, неважно, дождь, бура, утро, вечер, ночь всегда работают. Тут я его вот даже проезжал, помню, видел постовой под дождем, идет такой грустный, бизонтик, возможно, его даже ограбили. Или он просто пропил всю зарплату под люка такой. Но я гордился этим полицейским. Даже в такое темное время он по-прежнему работает. Вот она, полицейская брутальность. Я даже бы сейчас предложил минуту молчания вам, ребят, в честь этого полицейского. Я бы предложил, правда, предложил бы, если бы этот этот полицейский меня не остановил за превышение скорости, заработать захотел. Но что было дальше, я обещал не рассказывать. Его кто-то. Окей, а мы сейчас направляемся к Поле, он находится недалеко от железной дороги, там какой-то склад что ли, видимо этот склад принадлежит Дону Салери. я там не бывал по правде говоря, поэтому про это место мало что могу рассказать вам, но в общем оттуда мы уже и поедем к Сэму, дорогу до той фермы я не знаю, так что сегодня Поле будет нас направлять. Вот он этот склад, я уже вижу грузовики загруженные, надеюсь все уже готово. Эй, Томми! Едем на ферму за городом, заберем пару грузовиков отличные косорыловки. Тебя отправили с нами на всякий случай, но вроде все должно пройти гладко. Тебе не надо ничего делать. Парни загрузят фуры и поедем домой. Сэм уже там нас ждет, дай бог, чтобы не выжрал половину еще до нашего приезда. Я буду вести. Купом заплачено, так что не о чем беспокоиться. Похоже, можно было бы остаться дома и поспать. Эй, раз я не сплю, так и тебе не положено. Поехали! Никаких тебе стрессов. Надо бы почаще это делать. Только лучше днем. Ты-то предпочел бы нам Сару, дочку Луидзи, так? Она твоя ночная смена. Ну что ты можешь об этом знать? Можешь, что и все остальные. Даже Луиджи знает, что ты за ней ухлестываешь. Думаю, что он очень возражал. В конце концов, ты спас ее невинность. Держу пари, что ненадолго. Усох, а? Поль. Ты что, свечку держал? Ладно тебе, я шучу, она хорошая девушка. Вы друг другу подходите. Вот в чем не уверен. Я не представляю себе, что прихожу домой и говорю. Знаешь что, дурак, работа сегодня была не в проворот, десять клиентов завалил. Тебе же не обязательно говорить об этом дома. Если не будешь вести так, как думают она с газичики ей будет плевать на все это дерьмо. Она ведь что надо. Тебе это кажется нормально? Всю жизнь скрывать от жены кто-то есть на самом деле. Да не да. дергайся ты. Фёрт. Что стряслось? Сэм должен был ждать здесь, а его нет. Пахнет жареным. Слышь, мы подождем здесь у грузовиков, а ты тихонько сходи, проверь, что делается. Спасибо за доверие. Возьми с собой пару берил. Так, а вот это уже интересненько, куда впрямь делся Сэм? Что-то не нравится мне это место и не очень-то и хочется идти туда. Да вы только посмотрите на эту ферму. Здесь же фильм ужасов снимать можно. Да даже не можно, а нужно там. Про Фредди Крюгера или про маньяка какого-нибудь. Да, Фредди Крюгер и был вроде как маньяком. В общем, место прямо-таки что надо, и погодка тоже. Ладно, главное нам не встретиться с чем-нибудь похожим, а то я, скорее всего, могу испугаться, и, и будут мокрые проблемы. Нам нужно найти Сэма. Да я думаю, Сэм и впрямь не стал бы ставить грузовик у въезда на ферму. Скорее всего, они отъехали куда-нибудь туда подальше. все таки дело-то не совсем законное. Лишние проезжающие свидетели тоже не нужны, правильно? Ну вот. Хотя, с другой стороны, мы договорились именно там, так что это странно. И еще более странно, что ни в будке возле входа, ни в доме никого нету. Здесь, по-моему, даже и животных нету. Какая-то мертвая ферма. Не такой я ее себе представлял. Может, люди просто спят, что логично, кстати, ночь спать. А вот он, грузовик, что-то они прям такие спрятались. Эй, алё, ты чё спишь? Просыпайся, замерзнешь. Господи. Твой друган заболел. Кто вы? Вы из полиции? Мистер Морелла и шериф хотели бы передать привет и сообщить вам, что с этих самых пор они берут на себя эту работу. Какого черта? Откуда взялись эти парни? Откуда они вылезли все? Тот второй вроде как из полиции, но Фрэнк же предупредил их. Еще откуда-то здесь взялись люди Морелла? Кто-то продал нас определенно, но Кто? Кажись, даже когда невозможно ждать удара в спину, все равно находится тот, кто это делает. Но мне интересно, куда делись все наши люди? Где Сэм? Черт, не дай бог с ним что-то случилось. Я же говорил, не надо ехать одному. Зачем этот идиот поехал сюда один? Я даже не знаю, живой он или нет. Вот водителю грузовика уже точно не помочь. Надеюсь, Сэм более везучий. Нам надо его найти. Так, надо бы нам проверить вот этот амбар. Возможно, Сэм может быть там. Ребят, советую обходить амбар с правой стороны, потому что слева, через верхнее окно, по вам сразу начнут стрельбу, там повыбегают все охранники, будет суматоха, антоха, и в общем, мне кажется, вы умрете так же, как тот спящий водитель грузовика, спящий красавец. Хотя мне кажется, что все-таки, наверное, его не убили, он просто... ну, он просто уснул навсегда, так что если вы не хотите заснуть так же, как тот водитель, обходите этот амбар только справа. Как только обойдете, аккуратненько так ползком-ползком продвигаемся вовнутрь амбара, но не торопитесь, потому что у входа за деревянной дверью будет стоять один из людей Морелла. Он, вероятно, надеялся поймать вас врасплох, но он не ожидал, что у вас есть такая функция, как рестарт, и за это он схватывает целую горсть дроби прямо в лицо. Вот так вот. Как только убьете его, сразу же прячьтесь за вот эту повозку и отстреливайте их оттуда. Те два парня, что стояли наверху, которые, по идее, должны были вас отстреливать со второго этажа, они сбегутся к вам, и вам главное не прозевать момент, убейте обоих быстро. Если у вас все получилось, уже проблем не будет. Там разве что, получается, на первом этаже останется довольно такой опасный чел, его лучше сразу убейте с пистолета. И на втором этаже тоже будет мужик с дробовиком. Правда, почему-то всегда он ужасно тупит и всегда смотрит не в ту сторону, так что, ну, просто огрейте его дробовиком и дело в шляпе. Тут, кстати, в амбаре есть аптечка, если сильно прям надо, берите. Но я советую все-таки пока лучше оставить ее, она еще пригодится вам, потому что я думаю сюда мы вернемся еще. Ну и в принципе больше здесь ничего такого хорошего нету. Я вот обратил внимание, что тут есть большой красный амбар, он прям напротив, и он закрыт, что странно. Вот он. Мне кажется, что там кто-то есть и надеюсь Сэм там. Надеюсь, они не увезли его отсюда. Черт возьми, а если он мертв? Да нет, бред, бред, не может быть этого. Но один я туда с все-таки не собираюсь, я сегодня не хотел бы умирать. Давайте-ка сбегаем за поле, я думаю, он нам пригодится. Да и нужно посмотреть, как там у него дела, мне кажется, что я не один такой многострадальный был схвачен врасплох. Кстати, ребята, осторожнее с вот этими домами, помните, вначале мы стучали в них, закрыто было. Оказывается, эти парни сидели там все время, они просто реально выжидали, когда мы отойдем достаточно далеко. Это же, насколько они все спланировали, видимо, Морелло очень хочет от нас избавиться. В этом домике, как правило, сидят двое ребят, у одного будет пистолет, у второго дробовик. Угадайте, кого убивать первым? Если вы выбрали вариант «парень с дробовиком», то вы абсолютно правы, эти ребята очень опасны, будьте осторожны. Они все мертвы. Что? Ребята из грузовика, они убиты. Всех прикончили. Что? А как же Сэм? Его ты видел? Нет, не видел. Но там есть запертый сарай, может быть. Без него мы не уйдем. Надо вернуться и найти его. Ладно, вернемся. Только сперва надо найти лом или что-нибудь в этом роде, чтобы выломать дверь сарай. Ладно, пошли. И смотрите за грузовиками. Каждого, кто подойдет ближе, чем на 100 ярдов, в расход. Кроме нас, конечно. Окей, okay, босс. Так, отлично, поле теперь с нами. Ну, вроде все в порядке. Конечно, относительно в порядке. Правда, эти ублюдки взорвали один из грузовиков. Да вообще, в принципе, не важно. Никакой сделки, как я понял, сегодня не будет. Хотя, тот грузовик с мертвым водителем, помните, да? Вроде как он набит чем-то. Ладно, мы его потом еще посмотрим, а сейчас бежим к тому красному амбару. Он закрыт, я знаю, но сейчас мы немного подпортим имущество и взломаем этот замок. В том сарае, напротив, должен быть лом, ну или что-нибудь похожее на лом, так мы и вскроем этот замок. Я думаю, подождем здесь. Сейчас поле найдет что-нибудь подходящее и сам взломает замок. Но если вы кого-нибудь не убили в этом сарае, то обязательно сходите с поля, потому что он может не справиться один. И не забывайте, что у вас там есть аптечка в этом сарае, помните, да? Я ее не использовал, у меня она до сих пор там лежит, пусть там, я думаю, и остается. Может потом пригодится. Знаете, пока я стоял, мокнул, подождем и ждал поле, я вот все думал, а не проще ли было просто отстрелить этот замок, вот, например, этим ружьем? По-моему, эффект был бы намного лучше, чем от лома. Ой, не знаю, не знаю. Вообще, ребята, я так побегал за короткое время с ним, блин, это ружье классная штука, очень удобно с ним ходить, на самом деле, а дачи почти нет, да и скорострельность хорошая, отличный винчестер 1897 года, мне, ну, очень понравился. Вообще, такие винчестеры, не знаю, как вам, а мне напоминают, вот смотрели старые какие-нибудь комедии, да не только комедии, ну, так скажем, давайте представим сейчас, дедушка, да? Он вырастил свой газон, ну, лужайку, надеюсь, знаете, что это такое. Он ухаживал за ней, долго растил, трудно. А мерзкие детишки постоянно оставляли кучу на его любимом газоне. И вот он начинает следить за ними. Кто же все-таки гадит на его газоне? Какая же маленькая сволочь так делает? А когда он наконец замечает, кто это, он просто немедленно, не успев толком одеться, в трусах-шароварах с голым пузом выскакивает на крыльцо своего домика и начинает махать таким мечестером, крича «Ах ты, маленький засранец!» Вот не знаю почему, но мне сразу вспоминается такая вот картина. Да, ребят, я знаю, что у меня какие-то проблемы с воображением. Вы, наверное, заметили, что я постоянно вспоминаю истории, которые одна просто лучше другой. Не, ну я не виноват, что дядя ставил мне такие фильмы. Это уже не моя ошибка. Но фильмы были классные, я насмеялся вдоволь. Ладно, забудьте, что я говорил в ближайшее время. Мне надо, знаете, вот эту штуку, как в фильме «Люди в смокингах». Фу ты, «Люди в черном, что Чё Чё-то я... Там, ну, та штука давала такую вспышку и стирала память. Надо будет сходить на базар купить ее. Пригодится мне на будущее. Ну что, мы все-таки пробились в амбар. Слава богу, но Сэм живой. Его хорошенько помяли, конечно. Но этот парень все еще живой, жить он будет. Правда, я обратил внимание, что у нас тут все еще далеко не конец, я вижу, сюда подъехала полиция, и я не думаю, что эти ребята собираются нам помогать, так что лучше не будем пускать их сюда, вытаскиваем пистолеты и отстреливаем этих ребят. Дробовик все-таки больше как на близкое расстояние идет, вряд ли вы отсюда нанесете хороший урон, поэтому используем его только если кто-то уже, ну, прям забежит сюда, хотя постарайтесь, ребят, никого сюда не пускать. Так, все, патроны на пистолете у меня закончились, Сэм, пока побудь тут, не волнуйся, я никого сюда не пропущу. Вроде бы они все мертвы уже. Теперь давайте-ка спустимся вниз и посмотрим, где там Полли. Да здесь была бойня. Ну, и ночь ковери. Похоже, они хотят совсем стереть нас с лица земли. Да, но это будет не так-то просто. Сэм наверху, он в порядке. Ага, в порядке. По крайней мере, хуже уже не будет. Ладно, я заберу его. Постой на шухере. Сэм, это я, Полли. Вставай, пошли домой. О! Надо к доктору! Я неважно себя чувствую. Похоже, что-то подцепил. Думаю, ты прав. У тебя немного течет из носа. Сэм, тебя положим в кузов. Том будет с тобой на всякий случай. Ладно. Том, давай с ним и следи оба. Вот, Томсен, вдруг понадобится. Понял. Поля, похоже, у нас тут еще гости. Том, сзади Томпсон и немного патронов. Сныкайся за ящики и приготовься. Стреляй, как только они будут позади нас. Следи, чтобы они нас не обогнали! О, Господи, еще одна разборка впереди. Но ну, это вроде уже как не полиция, это у нас люди Морелла. Сейчас мы научим этих ублюдков, что не нужно приходить без приглашения. Так, Томпсон, мы зарядили, сейчас повеселимся. Сэм, ты у нас там в порядке? Да, выглядишь ты, конечно, неважно. Но ничего, ты поправишься. Ты же у нас крутой парень. Не первый раз, да. Все будет нормально. Завтра уже будешь снова на ногах. Сходим в бар, напьемся там. Все будет нормально. Отдыхай. А мы еще немножечко поработаем. Ну что, ребят, тут довольно простая тактика. А Именно тут просто нет никакой тактики. Просто стреляем по машине этих бандитов. Все очень просто, да. Патронов вам дали достаточно, поэтому можете делать что угодно. В принципе, тут есть два способа, чтобы избавиться от хвоста. Либо стреляйте в кабину, а именно водителя, если вы убьете водителя, машина потеряет управление и сразу отстанет. Это, по-моему, самый такой, ну, лучший способ пройти. А можете стрелять в решетку радиатора, чтобы взорвать машину, примерно одной обоймы хватит с лихвой. Правда, видите, при взрыве может задеть вас, а это, согласитесь, будет, ну, не очень приятно. Всего за вами будут гнаться три машины, иногда бывает и четыре, но чаще всего три, поэтому рассчитайте патроны. Старайтесь стрелять точно очередями, потому что у Томсона очень большая дача, поэтому, ну, будет довольно трудно попасть. И самое главное, ребят, что нужно здесь запомнить, не дайте ни в коем случае им вас обогнать, иначе сразу же провалите задание. бужуток Сэм, мы у доктора. Боже, Полли, это ты? Что ты тут делаешь так поздно? Добрый вечер, док. У нас тут был несчастный случай. Нужна ваша помощь. Ладно, где он? Несите его внутрь. Ага. Это наш доктор, он не задает вопросов, и Сэм будет в надежных руках. А ты уверен, что это не какой-нибудь мясник, недоучка? Еще бы он лучший врач, которого можно нанять в этом городе. Если тебя ранят, ты еще спасибо скажешь, что он у нас есть. Ладно, надеюсь, он позаботится о Сэме. Хорошо, что все кончилось. Сэм еще легко отделался. Поймай ублюдка, который нас там поставит. Оторву башку. Похоже, у кого-то мы в печенках сидим. Верно замечено. Не знаю, как ты, а я бы пошел врезал по маленькой. Когда Дон узнает, что случилось, работы будет чертова прорва. Это же настоящая война. И это нехорошо. Это крайне фигово. Ну ладно, доброй тебе ночи, Том. Спи спокойно. Или хотя бы постарайся. Да уж, вот эта ночка была. Опять у нас была непыльная работенка. Ладно, я уже привык. Главное, надеюсь, Сэм будет в порядке, в который раз за наше знакомство этот парень получает пулю. Блин, бедняга. Но ничего, он справится, вроде поле говорил, что их доктор хороший, вроде пока никто, по крайней мере, не жаловался, Ну посмотрим, время покажет, чего уж говорить. Поздновастенько, конечно, уже у нас. Я был бы и впрямь не против немного выпить, дойти на боковую. Да и Сара, наверное, уже беспокоится. Хотя я все равно уже, наверное, вряд ли уснул. Ладно, я думаю, можно заехать, в принципе, Кулки Бертони. Поздороваемся с ним, спросим, как жизнь. Он вроде же еще говорил, помните, если понадобится новая машина, он нас ждет. Ну, давайте заедем, чего уж более. Давно у него я все равно не был, поэтому. Томми, твой приход это подарок небес. Тут один осведомитель болтает, что копы охотятся за моим хорошим другом. Эй, нужно как можно скорее послать ему весточку. Он живет в Хобокине. Сможешь предупредить его. Ладно, Лука. Так, быстро возвращаемся назад, прыгаем в машину и едем очень-очень быстро в Хобокин. Все, надеюсь, помните, где находится Хобокин, как я его еще люблю называть, Тихий район. Дорогу вы до туда знаете, поэтому, я думаю, мы просто ускорим все это дело, потому что, я думаю, район вы уже изучили ну вдоль и поперек, сколько мы туда ездили, и до туда уже доберетесь без проблем. А миссия у нас довольно-таки необычная по спасению друга. В общем, какой-то парень, хороший друг Луки, имеет какие-то неприятности законом, и осведомитель Луки говорит о том, что сегодня этого парня, его друга, собирается забрать в тюрьму. Неприятно, конечно. Этот наряд уже выехал и будет там буквально через пару минут. У вас есть всего 2,5 минуты, чтобы доехать до и предупредить того самого парня. Тебе нужно исчезнуть. Копы будут здесь минуты на минуту. Чёрт, поблагодарил Лукаса от меня. Тебе тоже спасибо. Выдать через заднюю дверь, чтобы никто не видел. Удачи. Да не за что, конечно. Интересно, что ты там такое натворил, что тебя ищут копы? Может, ты убийца? А я только что, получается, спас убийцу от полиции, значит, я теперь тоже убийца? Сообщник, точнее. Блин, даже не знаю, да? Да. Мне, в принципе, как-то не важно. Важно то, что сейчас сюда приедет полиция, и мне кажется, что нам тоже не стоит тут быть. А то заберут нас с собой и все, будем ночевать у них дома. А я, знаете, слышал про эти места. Я даже читал про них. И знаете, там плохо! Садимся в нашу машину и едем к кибертоне Мне интересно, какую же машину он собирается нам показать. Он говорил, что это будет что-то интересное. Ну, посмотрим. Так что, порядок, все прошло удачно. Он поблагодарил тебя и быстро исчез. Слава богу. Что ж, у меня есть награда для тебя, Томми. Ну что ж, давай показывай свою награду. Ну, вон ту машинку, видите, да? Это и есть ваша награда. Да, возможно, многие подумают, что это шутка. Процентов, наверное, 80 просто вытащит пистолет и пристрелят луку. Но на самом деле это классная тачка, поверьте. Вот, она совсем новенькая. Немного не такая, как другие машины. Это новая серия автомобилей аэродинамической формы. На мой взгляд, она просто душка. Хотя многие таких не любят. Главный урчит, как котенок. Можешь легко заполучить такую. Просто поверни эту проволоку вот здесь. Бац, и все. У одного парня в Воуквуде есть такая же модель. Он оставляет ее перед гаражом, за домом. Ага. Прекрасно, спасибо. Так, отлично, мы узнали, как взломать замок у этой машины. Спасибо тебе, лука. Жалко, правда, что нельзя прямо отсюда угнать эту машину, но, ребят, все-таки Лука не работает не полностью в семье, он связан с ней частично и помогает только тогда, когда действительно нужна помощь. А угонять машины, да еще с его мастерской, по-моему, это было бы уже ну чересчур. У него были бы проблемы с полицией, хозяевами тачек, правильно? Но зато он знает всегда, где можно найти примерно такую же машину. Вот это, конечно, ну очень большой плюс. Так, садимся в нашу машину и езжаем в Волкву. Да, это новый район, мы в нем еще ни разу не бывали, так что запоминайте дорогу до туда. Он недалеко, я думаю, быстро доедем. Быстро из песней. Кстати, да, насчет песни, я вот пока проходил эту миссию, чуть не забыл... Я не знаю почему, но как-то вот потянуло на блю что ли или как это назвать, Я не очень разбираюсь в музыке в этих направлениях. В общем, пока ездил на этой машине, придумал пару строчек в таком стиле, в таком. Ну вот примерно что-то такое. Послушайте, пожалуйста. По улице темной несется наш болт, катается резво, пугает народ. Ручит как котенок. На деле, как бык. В такой вот машине. Завидуйте вы. Не знаю, понравилось вам или нет. Да, и в принципе это не важно. Это скажем. Давайте назовем это музыкальной паузой. Но я очень хотел подарить эту песню этой машине, я не знаю, по-моему, я просто влюбился в этот болт, никогда такого удовольствия не получал от вождения, она такая простая, легкая, мне очень понравилась. Хотя, с другой стороны, мне кажется, что дело не в машине, у нас тут просто клеем пахнет, ребята, я что-то немножко вздохнул, вдохнул маленько. Ну, ну в, общем, в общем, в общем, не нюхайте клей, не нюхайте клей. Ну вот, кстати, мы и приехали. Это и есть район Оуквуд. Я про этот район расскажу вам, ребят, но в другой раз. Мы сюда еще вернемся и поговорим о нем поподробнее, но потом, попозже. Сейчас давайте взломаем замок у этой машины, хозяин машины просто невероятный мозг, у него есть гараж, но он решил оставить свою машину на улице под дождем, по-моему это явно жестокое обращение с машинами, придется нам ее отобрать. Не, а что нам еще оставалось сделать? Оставлять эту крошку под дождем? Не, так не пойдет. Я думаю хозяин не будет сильно расстроен, ну купит себе какой-нибудь лоситр, дай, дай, дай, пофиг с ним, пофиг. Эта машина носит название Ульвер Айстрим Фордер. Необычное такое название у нее, да и машина, согласитесь, необычная. Это новый образец машин аэродинамической формы, такие, скажем, машины будущего. Конечно, на вид она, ну, да, да, да, она именно такая. Но на самом деле не судите книжку по обложке. Машина классная, приятно водится, она очень быстрая, кстати. Единственный, пожалуй, минус у нее – это управляемость. Но зато как она рычит! как собака. А прототип этой машины настоящая марка, Десота Airflow Forder. Вы когда-нибудь слышали о такой? Я лично нет, но я фотки видел, машина просто обалденная, так что цените эту красотку, она замечательная машина. Ладно, я думаю, на этом мы закончим, езжаем к бару Сальери, уже довольно поздновато, Сара точно убьет Томми, где он шляется столько времени. Конечно, клуб любителей автомобилей это хорошо, но не в 2 часа ночи, правильно же? Ну вот.